Я воспользовалась вашим шумом для избавления от муравьев. Спасибо большое, он помог. Может еще что-то для избавления от комаров? Анти... Есть такой вот у нас, есть такие у нас благовония, которые имеют, которые можно купить на, сан... на сайте, называется репелленты. И такое благовоние избавит вас от комаров. Зажигайте или возжигайте, и комаров не будет. Действительно, проверено, очень хороший нет запаха никакого когда дымится никак не ощущаете вот так можно продымить себя и после этого на вас ни один комар не сядет проверено прям великолепно один из моих знакомых сказал что мне нужно дать нобелевскую премию за то что я создал вот это потому что он рыбак и говорит да вообще говорит все абсолютно пользуемся этим потому что пол палочки хватает чтобы вообще на километр не было никаких комаров как вы это сделали Yeah. <laughs>